друзья с вами как всегда старичок техшоу. шоу и шуруповерт это дуэт ну просто незаменим сегодня я постараюсь взорвать ваш мозг как я собираюсь это сделать все предельно просто я подготовил подборку насадок соли для дрели и шуруповерта которые станут для вас маст хэвом да уж друзья честно сказать я вам завидую почему скажете вы Ха, да потому что у вас есть возможность получить от тех -шоу очень крутой приз это 3d принтер да да я очень добр чтобы его получить досмотрите видео Видео до конца напомню в конце ролика результаты предыдущего конкурса ну что как говорит дима гордей наливайте чайоху и погнали и начнем мы, пожалуй, не самых экстравагантных, но в то же время абсолютно незаменимых аксессуаров. Это адаптер торцевые головки для шуруповерта, которые позволяют вам крутить не только шурупы и саморезы, но и болты и гайки. Я нашел два варианта таких наборов. В первом имеется 9 адаптеров под диаметр от 6 до 14 мм. Тут все просто, с одной стороны бита под шуруповерт, с другой — торцевая головка. А вот второй набор, на мой взгляд, более универсален. Он включает в себя три адаптера для съемных головок которые можно купить или отдельным набором взять из наборов с инструментами, в которых они зачастую встречаются. Таким образом, диапазон применения значительно расширяется. Эти три адаптера подходят под самые популярные присоединительные квадраты, изготовленные из стали с добавлением хрома и ванадия. С таким адаптером вы забудете о том, что значит крутить болты вручную. Далее идет очень интересная и практичная насадка на дрель для резки тонколистового металла. Этот девайс позволяет вам совершать фигурную резку листов толщиной 2 миллиметра в зависимости от материала. Подходит под электроинструмент с частотой вращения от полутора до трех оборотов в минуту. Просто одеваете и режете, проще некуда, лично мне такая насадка пригодится, надо бы заказать. Еще из опыта использования могу посоветовать, что металлическую стружку лучше собирать сразу магнитом, потому что ее много, и она с острыми краями. Такс, этот товар также незаменим. Это кольцевое сверло в простонародье «балерина». С его помощью можно делать отверстия от 30 до 120 миллиметров. Я думаю, тут уже все любители больших диаметров будут довольны. Если серьезно, метод применения предельно прост. Вы выставляете необходимый диаметр и приступаете к сверлению. Детали этой насадки легко снимаются. Их можно заточить или вовсе заменить. Думаю, что такая балерина должна быть в каждом большом театре. Ой, думаю, что эта ситуация была у каждого. Когда заветный болт находится в таком недоступном месте, что проще руку засунуть в бутылку, чем достать до него отверткой или тем более шуруповертом. Если вы уже опустили руки и не знаете, как вам можно помочь, спокойно, пришло спасение, гибкий вал. Благодаря его длине теперь вы можете дотянуться куда угодно, в самые нестандартные и труднодоступные места. На хвостике имеется классическая HDX бита, и насадка принимает такую же форму. Только вспомните, сколько же пыли после ремонта, а ведь чистота – залог здоровья. Поддерживать чистоту даже во время сверления отверстий в потолке, чтобы стружка и пыль не летела в лицо и во все стороны, поможет простой и очень полезный пыльник на вашу дрель. Он одевается на сверло, подходит для сверел диаметром до 14 мм. У продавца есть пыльники в двух цветах – черный за 3 доллара и белый за 3,5. Но все бы ничего, но меня продавец ну очень рассмешил. Как пишет сам продавец, черные имеют сильный запах резины. Поэтому рекомендую брать белые. Вот вам и маркетинг по-китайски. Не хочешь, чтобы воняло, плати. Далее идет чудо-приспособление, которое позволяет скреплять деревянные доски, крепления которых называются косой шуруп. Для этого сначала выставляем толщину доски на специальной шкале, после чего выставляем ограничители глубины на сверле, чтобы не просверлить насквозь, и делаем отверстие в одной из досок. После чего стыкуем со второй и в отверстие вкручиваем саморез. Так мы получаем надежный соединительный материал. Изготовлено устройство из металла. В комплекте идет сверло с ограничителем глубины, удлиненная бита для шуруповерта саморезы и пластиковые заглушки а вот очень классная насадка на шуруповерт она создана для настоящих автолюбителей в наборе 7 насадок для полировки с комплектом различных полиролей отбалансированы насадки отлично при помощи этих кругов можно отполировать ваше авто до идеала маст вам будет для перекупов только можно будет быстро убрать косяки по кузову еще одна очень интересная насадка – на шуруповерт ножницы. Ими можно легко и быстро резать листовой металл по произвольной траектории. Особенность в том, что она может применяться на обычном аккумуляторном шуруповерте, и вы не будете привязаны к электросети. Эти ножницы способны резать лист даже из нержавеющей стали толщиной до полумиллиметра. Такая насадка будет очень удобна кровельщикам для подгонки металлических листов друг к другу. Крепление очень крепкое, изготовлена насадка из прочного металла одним из главных приобретений для шуруповерта являются дисковые ножницы они предназначены для нарезания тонкого листового металла один диск проворачивается от действия механизма который забирает усилия от вращения патрона шуруповерта особенность таких ножниц в том что с их помощью можно получить ровный раскрой материала это бесценное дополнение для проведения любых кровельных и обшивочных работ такими ножницами можно резать оцинкованную сталь металлочерепицу металлопрофиль а диски самих ножниц можно по мере износ носа затачивать, также возможно изменение расстояния между ними в зависимости от толщины металлического листа. При необходимости можно даже вырезать небольшие фигурные отрезки с незначительным уклоном. Водяная помпа. Бывают насадки для шуруповерта, которые делают его полезным в самых разных бытовых направлениях. Одним из таких направлений является водяная помпа. Это компактное устройство, которое позволяет превратить шуруповерт в насос для перекачивания воды. Скорость его работы зависит от мощности самого инструмента и оборотов, которые способен выдавать шуруповерт. Насадка представляет собой маленький компактный корпус, в центре которого имеется вал. Он зажимается в патроне шуруповерта. Из корпуса выходят две трубки предназначенные назначенные для установки гибких шлангов. Один конец шланга бросается в емкость с водой, а второй направляется в то место, куда нужно закачать воду. Далее идет насадка, которую 100% должен заказать деду, он у меня электрик. Я не раз видел, как он долго и муторно очищает провода, потом сматывает их. В этом ему поможет насадка для шуруповерта для скрутки проводов с автоматической очисткой. Очень полезная штука в определенной сфере. Скручиваются провода очень быстро и правильно, как того требуют нормы. Сделано на удивление из качественного материала, а мы идем далее. Ленточная насадка с автоматической подачей шурупов. Она позволит вам намного ускорить монтажные работы. В отличие от большинства оснасток, они не расширяют возможности шуруповерта, а лишь увеличивают эффективность его применения. Насадка зажимается в патроне инструмента и позволяет ему работать с шурупами в кассетах. Чтобы проводить монтаж, не нужно постоянно брать каждый шуруп и прикладывать его вручную. Лента с шурупами автоматически продвигается и подставляется под биту. Благодаря этому скорость работы увеличивается в несколько раз что может быть полезным, если нужно закрутить тысячу шурупов. Универсальный кондуктор для сверления. Даже если вы не профессионал, с такой приспособой вы сможете просверлить аккуратные отверстия под углом 90 градусов. Он подходит для аккумуляторных шурповертов и дрелей. Для сверления отверстий под прямым углом быстро и просто а даже для новичков. С таким кондуктором нет проблем даже на гладких поверхностях. Есть вспомогательные линии для высокоточного сверления, V-образный паз для фиксации круглых деталей, а также 5 металлических направляющих втулок для сверел диаметром 4,5-6 8-10 мм. Сделан из прочного пластика. Заклепочный адаптер. Вот такая компактная и удобная насадка, адаптер на дрель, недорогая и вполне достойная альтернатива традиционному заклепочному пистолету. Она совместима с любым бытовым электроинструментом. Вес аксессуара составляет 270 грамм для классической модели и 330 грамм для усовершенствованной. Подходит для работы с разнообразными материалами с обычным деревом или алюминием от 200 до 4 миллиметров из нержавеющей стали. В комплекте предлагается 4 насадки. Очень достойная вещица. Насадка-пила с лезвиями по дереву и металлу. Гаджет легко превращает классическую дрель в многофункциональную сабельную пилу для работы по дому. Аксессуар будет незаменим на даче для ухода за деревьями и живыми изгородями. Корпус из экологически чистого ABS пластика становится опорой для точного направления распила. Эта насадка совместима с любыми устройствами, мощность которых не менее 350 Вт, а скорость вращения ротора не менее 2000 оборотов в минуту. В стандартный комплект включены три лезвия, которые можно использовать для обрезки сучков или толстых веток. Многофункциональная стойка для дрели – идеальное оборудование под стационарное рабочее место. Размеры опорной чугунной плиты, обеспечивающей устойчивость конструкции, позволяют расширить зону рабочего пространства. Сама стойка занимает очень маленькую площадь. Такие скромные габариты позволяют свободно разместить на рабочем стенде еще и алюминиевые тиски для фиксации мелких или сложных по форме предметов. Ай да, они входят в комплект. Зажимное отверстие подойдет для большинства ручных дрелей, благодаря ходовым размерам предусмотрен глубина сверления до 60 мм. также есть возможность менять угол наклона дрели но ну, а на этом к сожалению все но у нас еще остался конкурс на 3d принтер для участия надо подписаться на канал поставить лайк и написать комментарий и ты участвуешь ну и в следующем видео мы определим победителя но ну, а в предыдущем конкурсе победил чипков юра поздравляю напиши мне в вк и забирай свой приз из прошлого видео всем пока